Сегодня, сейчас, как мне кажется, мы будем обсуждать очень такую актуальную тему, тему того, как создать свою собственную жизнь, придать уверенность себе и быть счастливыми. Я думаю, что быть счастливыми хотят каждый, каждый из вас, и это такая основная цель всей нашей жизни. Поэтому сегодня мы поговорим обо всем об этом с нашим гостем. А наш гость ⁇ психолог, автор трансформационных онлайн-марафонов. Анна Калантерная. Анна еще и автор книги, автор жизни. Книга именно так называется. Вот, собственно, сегодня мы с Анной и поговорим о счастье, о том, как быть, стать уверенными в себе, как создавать свою жизнь, обрести веру в себя и решать трудности и проблемы, которые стоят на пути к счастью. Что ж, я подключаю Помните, что книгу Анны вы можете приобрести в нашем интернет-магазине Читай Город со скидкой 10% процентов по ко промокоду Читай площадь. Аня, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Давайте для начала проверим, все ли у нас работает. Вы меня слышите, видите, все хорошо. Я вас прекрасно слышу, вижу. Да, Отлично. заслушалась анонсом, который вы рассказывали. Что у вас интересного происходит? Во-первых. Конечно же хочу вас поздравить с выходом вашей книги, потому что мне Спасибо кажется, большое. что книга это вообще такой очень большой творческий проект. Вот как вы вообще, какие у вас были эмоции, впечатления, когда вы получили именно вот свой такой продукт в бумажном виде? Является ли это для вас такой большой целью, которую вы осуществили? Большой целью нет, но большим шагом совершенно однозначно потому что я вижу своей миссии в том, чтобы помогать людям находить себя и действительно становиться счастливыми. Вы сказали, что мы будем говорить сегодня о счастье. Конечно, тема личностного роста, счастливого счастья и успешного успеха она завязла в зубах, к сожалению. Но я сделала все, чтобы чисто с психологической точки зрения познакомить с людьми, что можно сделать для себя ради себя, чтобы починить свое нахождение в этой жизни. Да, вот. ну, как-то так. И поэтому, конечно, когда я книга, это еще один инструмент донесения информации. Я-то провожу онлайн-марафоны трансформационные. Я долгое время работала очно с людьми. Книга «Чем хороша?», тем, что доступна для большого количества людей. Можно познакомиться с «Основами», со «Озами», поэтому... Самые приятные, конечно же, у меня были впечатления, это как рождение ребенка, наверное. слезы на глаза, безусловно. Очень классная обложка. А уже поступали Но... какие-то отзывы от ваших читателей? Очень много отзывов. Тираж очень быстро ну, практически мгновенно пол тиража было выкуплено. И, конечно, отзывов уже очень много. Но я к отзывам привыкла. Уж простите без лишней скромности. У меня сам марафон прошло несколько тысяч человек, и поэтому, конечно же, отзывы похожи, потому что содержание книги повторяет одноименный марафон в некотором роде, скажем так. Вот, Аня, если говорить про вашу книгу, это такая self-help литература да, которая сейчас, в принципе, очень часто выпускается на книжном рынке. Вот в чем преимущество именно вашей книги «Автор жизни»? Чем она чем преимущество? отличается, возможно, да, от других? От других. Смотрите, очень много специальной психологической литературы, которая обычный человек, который может быть, интересуется психологией, но не погружен в нее, тяжело читать обычную психологическую литературу. Вот правда, там специальные термины, там бывают скучные выражения. А та книга, которую я написала, она, во-первых, написана таким доступным языком. Я сделала все, чтобы людям было интересно ее читать, для того чтобы людям было практично, чтобы они могли применять упражнения, которые я описала. И именно этим она и отличается. Она помогает сразу же, буквально, с первых страниц начать менять свою жизнь, как я говорю, менять проигрыватель на выигрыватель. Это вот действительно так. Основная Нить, красная нить этой книги заключается в том, это не про исполнение желаний, вот, но это про то, как э, изменить свою жизнь качественно в лучшую сторону. Uh -huh. То есть, если я правильно понимаю, что это не просто книга, так скажем, с лекционным материалом, там есть и тестовые какие-то упражнения, практические упражнения. Безусловно, там есть тест. Причем она книга сама сделана интересно, довольно. Там много ссылок, QR-кодов, которые ведут на какие-то практические уже занятия. Можно попасть в группу болталки, которая обсуждает именно эту книгу. Можно попасть на видеоматериалы, которые сопровождают эту книгу. Можно пройти онлайн-тест, который размещен в этой книге в печатном виде, можно его онлайн пройти. И, безусловно, там очень много упражнений, ну не очень много, хорошо. Там процентов 30 из упражнений, которые проводятся в самом марафоне. То есть там действительно есть практические упражнения, которые можно применять и сделать прямо в книге. Во-первых, я хочу показать обложку, да, да, очень да, приятная. Да. Она как немного баркатистая такая, очень приятная держать в руках. И вот тут есть, видите, заканчивается глава, и можно сделать упражнение прямо в книге. Это Я считаю, что это очень удобно, потому что бывает, читаешь книгу, и хочется записать где-то, не пойми, где писать, то ли на полях, то ли в отдельном блокноте, тут можно сделать все сразу. Угу. Я вас поняла. А вот если Анна говорить вообще про автор жизни, и на самом деле для меня это такое, ну, не совсем привычное словосочетание, скажем так, обычно мы говорим там, ну, допустим, стань хозяином своей жизни, что-то в таком плане. Вот. Автор жизни, как вы описываетесь для себя этого человека, какие у него качества, какие характеристики? В этой книге я говорю о трех позициях человека в жизни, которая может применять, принимать. К сожалению, очень много людей, которые принимают жертвенную позицию, сами этого не осознавая. Это сплошь и рядом. Это сложилось исторически. Нас так воспитывали. Мы жили в Советском Союзе очень много факторов которые влияют на то что люди современные люди особенно моего возраста я говорю там от 40 там, лет и старше и молодые к сожалению тоже еще захватили вот это самое совковое воспитание которое придерживаются позиции жертвы, и к сожалению думают что это нормально Ну, это никто ни в чем не виноват да просто так сложилось исторически. Хозяин жизни – это тот человек, который, как сейчас принято говорить, проснулся. То есть сейчас тоже очень много психологов, которые употребляют вот это выражение «есть люди спящие». Ну, можно сказать, что это жертвы. да. Те, которые проснулись и понимают, что в жизни можно что-то менять, нужно что-то менять для этого нужно работать, для этого нужно взять себя в руки, для этого нужно, нужно сделать какие-то усилия для того, чтобы изменилась жизнь. Безусловно, эта позиция лучше, чем жертвенная, но эта позиция тоже может привести к каким-то таким последствиям, когда человек может не рассчитать свои силы и попасть в какую-то ситуацию, которая потом выражается в психосоматических заболеваниях. Я не буду широко открывать эту тему, но эта позиция тоже она гораздо лучше, она, безусловно, эффективнее, но она тоже не совсем хороша. Автор жизни ⁇ это человек, который находится над обстоятельствами, который максимально проживает свою собственную жизнь, который живет по принципу ⁇ я делаю то, что я хочу ⁇ а то, что я не хочу, я не делаю ⁇ Причем это совершенно не означает, что это какой-то эгоист или что это человек, который э, там эгоцентрист или нарцисс, да, как может показаться. Нет, это человек, которому вся жизнь преподносит подарки просто к его ногам, и он этим с удовольствием пользуется, и он, у него широкая душа, он живет с удовольствием, он сам счастлив и делает вокруг себя людей счастливыми, потому что они просто берут с него пример, понимают, что так тоже можно и тоже становятся счастливыми. Вот как-то так. То есть, в принципе, вот согласны ли с утверждением, что чтобы стать счастливым, нужно не менять себя, нужно изменить жизнь, или все-таки наоборот, нужно менять себя? Но это какие-то, знаете, взаимозаменяемые... Не, не то чтобы, это как круговорот <счастье> счастья в природе. Да? Когда ты начинаешь задумываться над своими истинными желаниями не наступаешь себе на горло и делаешь то, что общество говорит и как считает нужным. И ты начинаешь увлекаться какими-то чужими желаниями, например твой друг захотел купить дом, ты думаешь, о, мне наверное тоже дом нужен, он стал счастливым, наверное я тоже так стану счастливее, когда у меня будет дом, условно, да, вот. но это не соответствует, например, истине, тогда человек от покупки дома счастливее не станет, но когда он заглянет в свои собственные желания и когда он будет исходить из своих потребностей, да Безусловно, работая в таком плане над собой, у него и жизнь изменится. То есть это абсолютно вещи, которые не могут одна без другой. И ты меняешься, мир меняется. Как-то вот оно вместе работает. Вы вот сейчас сказали, что человек должен как бы заглянуть в свои желания и понять условно, что он хочет. Мне кажется, вот, ну, на самом деле это самое сложное, потому что очень часто там от своих знакомых я слышу фразу, что у меня нет какой-то цели в жизни. Да? И ä, при этом я сама иногда с этим сталкиваюсь, что вокруг там все говорят, у всех какие-то глобальные такие цели себе ставят, ты смотришь на себя, понимаешь, что у тебя такой цели нет, и тебе кажется, что ты уже неправильно живешь. Вот как вообще правильно выбирать и ставить эту цель? И вообще должна ли быть какая-то такая глобальная цель у человека? – Отличный вопрос! Вообще просто! У меня вот этому всему практически все мои марафоны и посвящены, чтобы человек нашел себя, настоящего себя, и был счастливым. И в книге автора жизни» там есть упражнения, коучинговые упражнения, выполняя которые, он сможет ответить себе на этот вопрос, не оглядываясь ни на кого, заглядывая только в самого себя. Потому что самый главный человек в нашей жизни — это мы сами. ну То есть мы только сами с собой будем жить до конца жизни, и поэтому нужно ориентироваться на свои желания, свои потребности. В первую очередь это очень-очень важно. И тогда Автоматически окружающие будут те окружающие, которые рядом находятся. Это супруги, родители, дети. Они тоже будут счастливыми, как в самолете, знаете, когда э, кислородная маска падает, сначала наденьте на себя, а потом на соседа рядом, на ребенка или там на соседнего человека. Вот исходя из этой позиции эта книга, и тут много упражнений э, на эту тему в самой книге этой. В марафоне одноименном <сёкнуть> и в других марафонах в том числе. Uh -huh, uh -huh. Uh, спасибо большое за ответ. Друзья, я хочу просто к зрителям обратиться. Напомнить, что uh, эфир в первую очередь для того, чтобы вы могли пообщаться с автором, поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы в процессе общения, пишите, пожалуйста, в комментарии, мы постараемся на них ответить. А, Анна, у меня такой вопрос. Вот э, вы как психолог, у вас, э, у вас более пяти лет стажа, к вам обращается очень много человек. И, конечно, я не могу не коснуться той ситуации, которая сейчас, в принципе, происходит. Я слышала, что вот в последнем вашем интервью вы говорили, что на вас, в принципе, самоизоляция никак не повлияла. А повлияла ли она как-то вот на, на ваших э, подписчиков, на тех людей, которые к вам обращаются? Стали ли люди больше писать о тех проблемах, которые действительно сейчас существуют? потеря работы, там не знаю депрессия. вот Вы как-то, э, контактируя со своим, так сказать, читателем, со своим подписчиком, увидели вот эти изменения в сознании людей, которые произошли в связи со всей этой ситуацией? — Конечно, меня это не могло не затронуть. Вот этот э, самоизоляция или просто изоляция, которая упала всем на голову сразу одновременно, она, конечно, выбила э, почву из-под ног у очень многих людей. И я рассказывала в прошлом интервью, в тот момент, когда 16 марта прилетает мой муж из Сингапура. Я сама прилетела из Испании. Потом мой муж прилетает из Сингапура, и 17 числа закрывают все наши границы. То есть уже лазейки нет. Вот. И я сижу в аэропорту, его жду, встретить. И я понимаю, что ситуация... Мне приходят тысячи буквально сообщений, и в Инстаграм, и в Телеграм, и Аня там у меня депрессивное состояние, там или еще что-то, что делать, куда бежать, как же так у меня нет работы. То есть очень много вот этих вот настроений, о которых вы поговорили. И я ä, поняла, что люди просто нуждаются в помощи и в поддержке. И первое, что я сделала, я выпустила бесплатный марафон антипсихоз который был посвящен именно там был. Он и есть. Я его оставила. Во-первых, он бесплатный, его можно пройти совершенно бесплатно, и он бессрочный. Его можно пройти в любое время. если Это не обязательно касается изоляции. Если человек испытывает какие-то неприятные переживания, то он может э, тоже очень много полезного найти в этом марафоне. И, конечно же, мне пришлось переписать э, несколько моих марафонов, внести прямо поправки, потому что никто не ждал, что возможности станут ограниченными. И, конечно, да, это, это коснулось в моей деятельности, это коснулось в первую очередь. Сама я легко переживала все эти вещи. И как-то у нас сейчас вообще очень просто с, с этой изоляцией. Ну, вот единственное, что границы закрыты, и то при желании можно куда-то дернуть. Угу. Вот а, как-то так. Да, а я хотела уточнить вот по поводу этого марафона, который бесплатный, который вы сказали. Его и на, на данный момент тоже можно пройти, где-то найти на ваших да. ресурсах, да? Да, его можно пройти, можно зайти в мой Инстаграм, и он в вечных сторис, там написано «Марафон антипсихоз», можно перейти по ссылке там и попасть в него. Да, и пройти в любое время, любому человеку, это абсолютно никого, ни к чему. Совершенно uh -huh. не обязывает. Uh -huh. И там, кстати, там в каждом эфире, там шесть эфиров, в каждом эфире есть упражнения для самопомощи, для помощи другим, можно так сказать, тоже потому что, когда ты помогаешь себе, то и другим становится лучше. Вот, и там есть одно упражнение из книги автора жизни. Uh -huh. Вот так. Uh -huh. Я вот хочу ответить на вопросы. Тут нам спрашивают вопросы по поводу книги. Друзья, книгу можно приобрести в нашем интернет-магазине. К сожалению, по стоимости сейчас я не могу вас сориентировать, но я думаю, вы все люди, которые могут справиться с интернет-пространством, заходите в аккаунт Читай города, вернее, в интернет-магазин Читай города, находите книгу Анны Автор жизни, и, собственно, там можно посмотреть цену. И еще хочу напомнить, что у нас здесь скидка 10% по промокоду Читай площадь на книгу Анны, поэтому можете ее приобрести сегодня со скидкой. А, Анна, вот продолжая тему самоизоляции, сейчас же многие потеряли работу, как Вы уже тоже это прокомментировали. А насколько я знаю, Вы тоже сталкивались с такой проблемой, с потерей работы. Вот расскажите, как, как вообще эта ситуация происходила, как Вы с ней справлялись? Я сначала, с Вашего позволения, оставлю, отвечу на вопрос, можно ли фундаментально изменить uh -huh. отношение к себе? Хороший вопрос. Можно. Можно научиться любить себя, и да, жизнь изменится, жизнь наладится. Приходите. Кстати, да, вот возьмите книгу, прочтите. Вы там уже найдете огромное количество ответов на эти вопросы. Ну и марафон антипсихоз тоже, как маленькая ступенька, тоже поможет. По поводу потери работы и вообще вот этой кризисной ситуации... Я не то, чтобы сталкивалась с потерей работы. Я оказывалась в таких ситуациях, когда я жила ну, в очень сложных условиях. Это было не то, чтобы потеря работы. Да? Мне и жить было негде, там, и дочка у меня маленькая была на руках. Это все было довольно сложно проходить, болезненно. Это были 90-е годы. Я в 90-м году родила дочь. И это, конечно, через 90-е годы многие прошли. Вот, и понимают, о чем я говорю. Какие шаги можно сейчас сделать для того, чтобы взять себя в руки и да, изменить свою жизнь? Первое, что нужно сделать, это очень важно, определитесь, пожалуйста, с тем, как вы хотите жить. Вот я прямо сейчас обращу ваше внимание, это прямо коучинговый вопрос. Очень многие люди точно знают, как они жить не хотят. Я не хочу, чтобы у меня не было денег. Я не хочу, чтобы муж ворчал-бурчал. Я не хочу, чтобы дети бездельничали и так далее. То есть, как не устраивает, люди, многие знают. Но важно, очень важно точно понимать, как вы хотите жить. Возьмите, пожалуйста, лист бумаги и напишите. Я хочу, чтобы у меня была стабильная работа. Я хочу зарабатывать столько-то денег. Я хочу работать столько-то часов в неделю. Я хочу, чтобы муж на руках носил завтраки, приносил и так далее. Тут еще один важный момент. Нужно писать про себя. Да? Про... Я сначала сказала о муже. Да? И тут же себя поймала на том, что нужно писать про себя. Я хочу быть женой, любящего мужчины и так далее. Вот, то есть, в первую очередь, определиться с тем, как вы хотите жить. Второе, что необходимо сделать, это найдите для себя образцы людей, нравится, в которых вам нравится, как они живут. Для того, чтобы брать, не то чтобы брать с них пример, а для того, чтобы учиться у них, какие они используют инструменты, какие у них убеждения в жизни, что они делают, как они действуют, и это принимать в своей жизни. Это тоже Ладно, очень я, сильно... Я прошу прощения, просто уточнить хочу. Этих людей мы все-таки должны брать из близкого своего окружения, или это могут быть какие-то звезды, писатели, авторы, музыканты? Это могут быть звезды. И это могут быть люди из близкого окружения. В идеале, чтобы это были люди звезды, с которыми, которым вы попадете в близкое окружение. Для этого тоже есть специальные инструменты, это тоже все работает, да. Вот. Но все равно, знаете, есть какая жизнь настоящая, что происходит на самом деле, и то, как нам кажется, происходит. Когда человек смотрит на какую-то звезду у него есть представление о том как эта звезда живет, но это совершенно не соответствует действительности. даже если вы смотрите на своего близкого друга близкого человека, которого как вам кажется вы знаете как облупленного, все равно ваше представление о том как он живет не будет соответствовать действительности. Поэтому тут значение не имеет. главное это то что вы можете чему вы можете у него научиться именно научиться. Вот, ну вот такие вот инструменты. Uh -huh. Я вас поняла. Вот а, по поводу. А, простите, простите, я еще третий шаг третий, хотела сказать, да да. да? да, и третий шаг это делать маленькие шаги, по чайной ложечке, да, что вы можете сделать для себя, как вы можете улучшить свою жизнь. И еще один да. все-таки четвертый шаг. Если у вас что-то не получается, отстаньте от себя на какое-то время. То есть не нужно ничего делать насильно через силу, потому что это то, вот, о чем я говорила. Делайте, исходите из позиции, что вы хотите делать. Вот это красной нитью, прямо с первых строк книги, оно и звучит: делайте то, что вы хотите. Если у вас что-то не получается, вам что-то не в моготу, не идет, вы сопротивляетесь, сделайте паузу, зайдите с другой стороны к себе. То есть. Пробуйте разные варианты, но не нужно себя насиловать. Вот это вот важно. Угу. Тут просто, знаете, такой еще мне кажется очень а, интересный момент того, чтобы иногда мы же откладываем какую-то задачу, потому что, ну, нам лень в принципе ее выполнять, да? главное. Наверное, здесь не путать, то что нужно ее отложить и вот, как вы сказали, по-другому просто на эту проблему, на эту ситуацию посмотреть, чем вообще день не заниматься, по сути, наверное, так. Иначе ничего, в принципе, не изменится в жизни. Ну, если ну просто... конечно, но ну, а лень-то откуда берется? Лень это же сопротивление. Смотрите, человек может так решить. У меня лень, мне просто лень. «А ну-ка, не буду я лениться! А ну-ка, вот я себя заставлю, вот я лень прямо отодвину в сторону, и вот лениться не буду, и возьму и сделаю». И что организм скажет, если это не настоящее желание? Он возьмет и так «А ну-ка, давай-ка мы как-нибудь заболеем, например». И тут высокая температура, и человек лежит в кровати, потому что у него тело не готова работать над собой, она не хочет, она говорит отстань от меня, я буду в кровати лежать, потому что мне это не нужно. Вот так это работает. И это, знаете, простуда, это самое легкое, что может быть в этом случае, потому что если человек себя не слышит, если он не слышит истинных своих желаний, не понимает, то это может там и другими более тяжелыми вещами. Я не хочу просто. Это озвучивать. Ну, все да. взрослые люди все прекрасно понимают, о чем я говорю. Так, вот у нас какой-то вопрос э, поступил. Как по понять, правильно ли я все делаю? Какие первые звоночки могут говорить, что я начинаю быть автором своей жизни? Очень хороший, мне кажется, вопрос. Отличный вопрос, да. Смотрите, когда у вас получается и когда у вас поднимается настроение от того, что вы делаете, вот это говорит о том, что да, все так. Uh, у очень многих людей изменяется материальное положение. Когда uh, улучшается материальное положение, это знак того, что вы все делаете правильно. Вы, вы действуете, условно говоря, в uh, интересах вселенной, вот. И это как один из лакмусов, который может говорить о том, что вы все делаете правильно. Но то, что у вас получается, у вас как бы начинает как бы случайно складываться обстоятельства в вашу пользу. Я вот знаете очень интересное интервью есть вот в этой вот книге автора жизни, потому что начала-то я ее как писать. Я ее писала начало я писала с одного моего очень хорошего знакомого, который когда-то мне рассказал историю про себя, как он сделал совершенно практически невозможные совершенно действия. И шаг за шагом, ступенька за ступенькой, обстоятельства сами случайно складывались, и некоторые люди, когда об этом читают, говорят: этого не может быть. Вы все врете. Вот это вот, мое любимое. история правдива. До мельчайших подробностей, это, конечно, очень сильно веселит. Сразу можно диагностировать, да, как человек относится к своей жизни, потому что у каждого же своя трансформация и свой взгляд на происходящее. Если, ну, в общем, да, я не буду сейчас коучингом заниматься, я просто рекомендую. Прочтите, пожалуйста, это вот начало, да, и вы узнаете. Как, что такое обстоятельства складываются сами? Это очень интересно. Uh -huh. И захватывающе, я бы сказала. И будет понятно, что да, у вас все получается. Uh -huh. Я вот хотела бы еще такой момент уточнить по поводу счастья. Многие, я думаю, что зрители, которые нас слушают, и вообще, в принципе, люди, они, ну, так наивно полагают, что человек счастлив, когда у него нет проблем. Uh, как вот вы говорите, все так идеально складывается, вот эта идеальная дорожка uh, жизни. Вообще такое может быть? Или все-таки проблемы возникают uh, как бы всегда, просто как-то человек, наверное, под другим углом на них смотрит? Я не знаю. Как-то тоже. Ну учу. вот смотрите, проблем, как таковых, нету, есть наше отношение к происходящему. Есть вопросы, которые хочется и нужно решать. То есть... У автора отношение к происходящему совершенно другое. Он любую, как вы говорите, используете термин проблему, он воспринимает это как новую возможность, как взгляд по другим углом зрения. У него не стоит вопрос, что ох блин, это проблема, значит я поэтому это не делаю. У него другой другая мысль в голове. Ну, если говорить сейчас о карантине, да, то можно сказать у него будет мысль, окей, okay, карантин, как я могу на этом заработать, да, или какой урок я могу из этого вынести, или как я могу это использовать в своих целях, или как мне это может помочь в достижении моей глобальной цели. И у него же совершенно по-другому будет течь и энергия, и, соответственно, условия будут складываться совершенно по-другому. То есть проблема это, знаете, придумали люди, которые... Радуются, но ну, это те люди, которые жертвы, которые, о, проблема, отлично, можно ничего не делать, или есть теперь на что валить, почему я неудачно. Ну вот как-то так. Да, интересное описание. вот если говорить про то, что люди очень многие и часто задаются вопросом, как правильно жить. Есть вообще, есть вообще ли вот эта вот схема, я не знаю, понятное дело, что у каждого жизнь своя, но все таки есть какие-то такие основные моменты, как, вот если отвечаем на вопрос, как правильно жить? Или, может быть, какие-то сферы, которые обязательно, если ты вот в них что-то наладишь, улучшишь, то, как бы, у тебя будет показатель того, что ты правильно живешь. А как вообще Очень философски, классно. относитесь? Очень философский вопрос вообще, да, и, конечно, он очень риторический, как правильно. Но с моей точки зрения, это когда тебе хорошо, да, то есть когда ты получаешь от жизни удовольствие, то, ну, то и правильно. Ну вот как-то так. Не оглядываясь на других, вот самое, знаете, очень важно, один из важных аспектов это общественное мнение. То есть, когда тебе говорят, как правильно жить, или навязывают образ жизни, что вот, когда у тебя будет вот это, вот это вот американская мечта, да, там заработать миллион, когда у тебя будет миллион, то ты там станешь успешным и все такое. Вот это вот все не про это. Вот когда ты свои истинные желания распознаешь и будешь жить именно по своим желаниям, у тебя и миссия нарисуется, и люди будут рядом с тобой, те, которых, которые тебе действительно необходимы, и в отношениях будет все прекрасно, и с деньгами все будет прекрасно. То есть э, сферы жизни, о которых вы сказали, они будут уравновешены сами по себе. Но самое важное, это действительно разобраться со своими истинными желаниями. Кстати, вот когда мы говорим про тест, который в книге есть, uh -huh. э, я там беру сферы жизни, да, и отношения человека к этим сферам. Сдаю вот эти вот тестовые вопросы, человек на них отвечает, и он понимает, какую сферу, с какой сферы ему лучше начать, какую сферу ему лучше прокачивать, и постепенно, постепенно выравнивается на всех уровнях. Ну вот именно вот эта вот авторская позиция. Спасибо так. большое за ответ. Друзья, я напоминаю, что у нас время-то течет очень быстро, поэтому если вы вдруг у вас возник вопрос, вы обязательно пишите в комментариях, чтобы мы успели его озвучить и на него ответить. Да, вот пишут, что, что вы прекрасно сегодня, безумно красивы, прекрасно выглядите, Анна. Не могу Благодарю, спасибо большое. Вот э, хотелось бы ещё, знаете, какую тему обсудить э, по поводу уверенности в себе и любви к себе. Это же очень такой очень тонкий момент. Вот вы говорили вначале про э, позицию жертвы. Я вот, у меня возник такой вопрос. а э, В позиции жертвы человек, наоборот, себя очень любит или, наоборот, себя не любит? Или вот, вот это вот любовь к себе, вот где эта грань? Вот как, как правильно ее ощутить, что я вроде бы себя люблю на уровне, не высоко, не низко, а на уровне. Очень классные вопросы вы задаете, прям очень глубокие. Вот смотрите, есть эгоцентризм, есть эгоизм, который понятен людям, и есть еще нарциссизм, когда человек занимается самолюбованием. Вот это все позиция жертвы. То есть человеку кажется, что он живет ради себя, ему кажется, что он строит жизнь вокруг себя, он добивается своего любым путем. Но это все позиция жертвы. Почему это происходит? Потому что чаще всего это происходит от страха, что окружающие увидят его истинное лицо. И поэтому он вокруг себя создает какие-то рамки, надевает какие-то маски, принимает какое-то агрессивное поведение. Агрессия – это всегда э, страх, вывернутый наизнанку, когда человек предупреждает э, свое истинное, свои истинные переживания, свою истинную позицию, поэтому он начинает агрессировать по отношению к окружающим. Да? Поэтому истинная любовь к себе заключается и в любви к окружающим в том числе. Тут происходит совершенно полное вообще соответствие к словам «возлюби ближнего, как самого себя». То есть, когда ты по-настоящему научишься любить себя... А что значит научиться любить себя? Это выделить свои истинные желания, истинные желания когда вы идете за своими истинными желаниями, события сами складываются таким, таким образом, что они у вас, получается, удовлетворяются. И тогда вы себя любите, и вы к окружающим относитесь именно с любовью. Вы принимаете каждого человека таким, какой он есть. У автора, что еще отличает автора от любого другого человека? Автор никого не осуждает вообще. То есть для него человек такой, как он есть. Он от каждого человека может ожидать чего угодно и любую его позицию он принимает. Вот. Это, тоже, это тоже про любовь. Это и про любовь к себе, потому что что нас раздражает в других. Я опять углубляюсь в психологию сейчас, да? Нас раздражает в других то, что мы не принимаем в себе. Например, там человека бесит, что вот этот вот человек все время опаздывает и вот он. Вот он, все время опаздывает, и там начальник, например, по отношению к подчиненному. Что это означает? Это означает, что когда этот человек сам опаздывает, он себе это запрещает, он считает, что это плохо. Безусловно, это, конечно же, в рамках всеобщей глобальной позиции, это, возможно, не самая правильная позиция, но тогда, когда ты разрешаешь? Прощаешь себе то, что ты когда-то опоздал по каким-то объективным причинам, прощаешь другому человеку это, но опоздал и опоздал, можно об этом поговорить, как взрослые люди, и договориться об условиях встречи более четко. Тогда волшебным образом, что происходит? И начальник перестает опаздывать, и подчиненный перестает опаздывать. Все почему, все потому, что на энергетическом уровне происходит принятие спокойствие. Вот так вот работает авторство в жизни. Ну, я ну, понимаю, что я много и <свят> <свят> запутанно, возможно, рассказывала, но вот это не, и нет, – Нет-нет-нет, очень такая. понятно. Просто, знаете, я как бы думаю о том, что это происходит действительно в стопроцентных случаях, что то, что тебе не нравится в людях, есть в тебе само. Это да. вот прям сто процентов. – Это психологическая аксиома, скажем так. Но просто не каждый способен это откопать, но есть способы сделать упражнение и с этим увидеть это, как происходит на самом деле. это зеркало В любом не так. В каждом человеке есть все. вот так. понимаете. То есть каждый человек обладает и иными свойствами и качествами, ну потому что так психика устроена. И когда ты понимаешь, что в этом человеке все, что-то в большей степени, что-то в меньшей, и то, что тебе не нравится, и ты говоришь «Я никогда в жизни такого не сделаю», то рано или поздно может произойти такое событие, которое заставит тебя так сделать. Для чего? Для того, чтобы ты научился и понял, что не зарекайся. И с тобой так тоже может быть. Ну вот это, когда с высшими силами начинаешь уже вот работать, да, когда человек хочет работать над собой, он эти вещи отслеживает. Uh -huh. Ну а если человек находится во сне, когда он думает, что он работает над собой, ну или там еще вообще к этому не пришел, тогда он с уверенностью говорит, я никогда так не делал. Но если покопаться, то нужно найти. Uh -huh. Вот здесь такой, как мне кажется, очень большой вопрос пришел. Как поднять самооценку? Можете вот дать какие-то там... Какой-нибудь один действенный шаг, с чего начать? Приходите на марафон автобус. Либо простите книгу. Да, либо простите книгу. Давайте я в одном слове попытаюсь это объяснить двух словах. Что такое самооценка? Самооценка, она только называется, что она самооценка. А на самом деле, когда человек страдает заниженной самооценкой, это говорит о том, что он ориентируется на мнение окружающих людей и цепляется за то мнение, которое его самооценку показывает, что она ниже. Mm -hmm. Потому что точно есть люди, для которых вы хороши. Вот. Поэтому самооценка страдает тогда, когда вы ориентируетесь на мнение других людей, когда вы пытаетесь жить не свою жизнь, не свою жизнь проживать, а вам важно, как будут думать окружающие о вас люди. Поэтому для того, чтобы починить свою самооценку, нужно научиться слышать свои желания и вот найти себя настоящего. Это в книге Автор жизни есть. Она написана доступным языком. Я ее специально писала для того, чтобы ее каждый человек мог прочесть и вот изменить и самооценку, и поменять проигрыватель на выигрыватель. И вот очень вот именно помочь себе. При помощи упражнений. Упражнения простые, доступные. Они могут, знаете, казаться, ну, какое-то простое, сильное упражнение, какое-то глупое. Тут еще знаете, важно, еще эти упражнения важно делать, писать рукой. Можно сто раз их обдумать, вы не получите этот результат. Важно написать рукой, сделать это упражнение, проделать это упражнение. Вы гарантированно получите результат. Uh – -huh. а, Вот, кстати говоря, сейчас хотела что-то прокомментировать, то, что вы сказали. А, очень важный момент, вот я тоже для себя осознала, вы сейчас как бы вот это сказали, то, что иногда некоторые упражнения, которые написаны в книг, они выглядят настолько просто, что ты такая думаешь, ну и что после этого изменится, зачем это делать, как бы пропущу-ка я эту страничку. Mm -hmm. А на самом деле, оказывается, как бы, все по-другому. Да, вы знаете, там есть простое упражнение, которое которая очень простое, но очень эффективная прямо вот в каждом отзыве я читаю, что аня это бомба, кто бы мог подумать, что это так работает Ну, вот, вот так угу. это знаете как а, есть такая методика в психологии все наверняка все слышали об этом это психоанализ вот, и которой существует такое мнение, что это невозможно сделать без психоаналитика. Вот я предлагаю такой вариант, который работает очень близко к психоанализу, и вы получаете тот самый результат без психоаналитика, без коуча. У меня, кстати, очень много отзывов вот после марафона и после книги, когда люди говорят: Я годами ходил к психотерапевту. Прошел марафон за полтора месяца, и у меня вот так вот все изменилось, просто повернулось на 180 градусов, и оказывается, вот можно было столько денег и времени сэкономить. Безусловно, конечно, какая-то подготовка уже есть, почва была подготовлена к изменениям, но все равно ну, да. очень эффективные упражнения да. там и простые. Я вас поняла. Еще один вопрос от наших зрителей. Мы уже, как мне кажется, частично о нем говорили, но я все равно озвучу. Обязательно ли человеку найти свою миссию в жизни? И если в течение долгого времени не получается найти свою миссию в какой-то части, нужно ли дальше копать? Очень такой важный вопрос, который беспокоит многих людей. Смотрите, люди сейчас, особенно в современном мире, очень много, очень большое значение своей миссии придают. Миссий может быть много, миссии могут быть разные, и, возможно, ваша миссия — родить ребенка и поцеловать его там как-то так, чтобы он понял, что он сильный, что он может, и чтобы он выполнил какую-то миссию. То есть, не обязательно ваша миссия должна спасти мир. Но то, что если вы будете проживать свою собственную жизнь, это и будет вашей миссией, это совершенно однозначно. То есть, либо глобальная миссия в таком случае к вам придет свалится вам на голову. Либо что-то будет происходить другое, вы будете помогать э, выполнять какую-то большую миссию, может быть, в команде людей. Вот, э, Поэтому ну, мой взгляд такой. У меня на эту тему тоже есть марафон. Ну И книга тоже будет этому посвящена. Я не останавливаюсь на одной книге «Автор жизни», я ага, уверена, есть еще что... — То какие-то творческие книжные проекты будут? Да, конечно, ну как же, я ж только начала. Первая книга. Ну, а вы уже работаете, да, как бы над второй книгой? Да. Уже работаете. Не-не, вторая книга, да, она новая, поэтому я думаю, что она скоро увидит свет. Здорово. Анна, вот, наверное, последний вопрос таки, от наших зрителей. Он такой немножечко. Ну, ну да, наверное. Да. Очень часто после таких книг, марафонов наступает эйфория и начинает «переть», в кавычках. Ну, действительно, да, когда ты прочитаешь, у тебя прям хочется все, все менять. А что делать, когда наступает вот некий такой откат? Когда... Прекрасный вопрос. Очень правильный, между прочим. Что делать? Во-первых, у меня на моем канале YouTube есть видео, посвященное откатам. И что я... важно просто вот об этом сказать? Любой откат это нормально. Знаете, бывает, что. Знаете такой пример, когда маленький ребенок растет, и вот он вроде бы вы купили на него вещи, и они ему великоваты, а потом проходит буквально несколько дней, и вы смотрите, и все на него маленькие. То есть он резко вдруг вырос. То же самое может произойти с психикой. Когда человек наполнился какими-то знаниями, у него эйфория. А потом происходит время, проходит время, когда происходит внутренняя трансформация, и человеку нужно это просто переварить, даже чисто психологически. И это время отката, когда, то, когда я говорила, тело не успевает, ему нужен отдых. Вот позвольте, пожалуйста, этому откату произойти, Погрузитесь в него максимально. Понаблюдайте за своим состоянием, что с вами происходит. А потом, если у вас будет жопа, все равно вы не будете, вы уже не будете прежним совершенно точно. После моей книги вы точно не будете прежним. У вас все будет жизнь вы на всех людей, на себя, на свои действия, на свои слова. На свои поступки вы будете смотреть совершенно точно по-другому, другими глазами, прежнего вы не будете. Захотите, перечитайте, не захотите, значит, ну, как-то будете по-другому действовать. Но э, вот это вот о любви к себе, если с вами происходят какие-то вещи, которые э, приносят вам какие-то неприятные переживания. Будьте честны с собой! Проживите их максимально честно! Вам грустно? Грустите! Вам весело? Веселитесь! Вам хочется плакать? Поплачьте! Это настоящее проживание своих настоящих эмоций! Вам не хочется ничего делать, вам хочется целый день потупить телефон? Лягте и потупите! И тогда у вас на следующий день будут силы, вам захочется что-то делать, потому что вы будете честно относиться к себе и к своим переживаниям. А если вам, вы сегодня просто физически устали, вам нужно просто побыть одному, наедине, в тишине, пойти к какому-то водоему, посидеть под каким-то деревом, а вы себя заставляете что-то насильно а вы себя на зарядку выперли, грубо да? говоря, Организм начнет сопротивляться, он скажет: э, э, не, потихоньку, давайте что-нибудь изменим на физическом уровне, потому что я не хочу на зарядку. Мне нужен отдых. Угу. Принимайте свои откаты, это нормально. Вы не супермены, вы не роботы для того, чтобы делать все время находиться все время в эфире. Вот так. Спасибо большое за ответ. Анна, и последний, мой, наверное, любимый вопрос. Сейчас тем более такое время, самоизоляция, но пока еще не прошло, и мы все слышим о том, что нужно совершенствоваться, какие-то новые привычки в себе разрабатывать. Вот у вас есть какие-то регулярные привычки, там, ежемесячные, ежедневные, которые помогают вам чувствовать себя счастливой? Слушайте, ну я вообще очень системный человек, но вот Интересный вопрос, я об этом никогда не думала. Я люблю экспериментировать и что-то на что-то заменять. Вот, знаете, ну, то есть вы, я сначала... Ну, вот, например, касаемо спорта, да, я там, вот, кстати, спорт и изоляция. Сначала у меня... Во-первых, я очень долго не могла найти тот вид спорта, который бы меня удовлетворял, потому что мне и там скучно, там тяжело, там еще что-то. Ну, в общем, я довольно долго искала и нашла себя в бассейне. Вот. То есть я занималась всякой аэробикой, с персональным тренером, мне это очень нравилось, вообще прямо супер. И тут самоизоляция, и бассейны все закрыты, да, и что со всем этим делать? И я тогда начала думать, что можно с этим сделать, и я тогда занялась скандинавской ходьбой. Ну, той, той же я очень долго э, искала, чем бы мне заняться, думала. И вот, значит, второе это скандинавская ходьба. То есть э, я к чему? Что если что-то идет не так, если что-то э, в вашей жизни вдруг поменялось, то э, самое важное это не садиться и не плакать, что ой, все пропало. Что же делать? А искать теперь ну, вот то, что вы можете делать здесь и сейчас, и получать от этого удовольствие. Я, знаете, еще другой пример приведу, не про самоизоляцию. Он гораздо тяжелее, не поверите. Был момент, я в Одессе живу, и был момент, я не помню, какой это был год, когда нам системно отключали электричество. Это означало, что нет света, нет, ну то есть там ничего толком не постирать, не приготовить, там ну, вообще ничего такого не сделать, и еще и интернета нет. И вот это морально подкосило как-то так, ну в первые дни а, начинала я, по крайней мере, начинала задумываться, что же теперь с этим делать. И, а, я тогда написала целый список какие мне необходимо сделать дела которые я откладывала когда, на тот момент который можно сделать без электричества я в такой вкус вошла а у нас тогда электричество отключали очень надолго чуть ли ну, на целый день практически там, чуть ли не, там, с 8 утра и до 8 вечера и это был довольно длительный период и когда вот эти отключения прекратились даже какая то тонкая нотка жалости возникло, что, ёлки, <смех> опять к другому образу жизни будешь сейчас возвращаться. То есть, может быть, я сейчас как-то сумбурно ответила на ваш вопрос, но Или я нет, имею в виду всё, то, всё понятно, да. что э, находите... просто вот, Если у вас изменились условия, просто задавайте себе вопрос, как вы можете теперь этим воспользоваться. И тогда вот вы точно будете победителем. Вот это вот авторская позиция. Отлично. Как я теперь могу это в свои, в свою выгоду превратить? Ну, вот так. Спасибо большое, друзья. Поэтому пользуемся случаем, извлекаем максимальную пользу из самоизоляции, читаем, конечно же, книги, покупаем книгу Анны, автор жизни. Ее можно приобрести в нашем интернет-магазине со скидкой 10% по промокоду "Читай площадь. И, Делайте свою жизнь счастливыми, и будьте уверенными в себе и любите себя. Анна, я от всей души благодарю вас за эфир, было очень приятно пообщаться. Спасибо, что поделились своими знаниями. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить вас за прекрасное интервью и хочу поблагодарить ваших зрителей за прекрасные вопросы, за теплые слова. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что уже увидимся скоро. Надеюсь, что вся эта ситуация пройдет и сможем встретиться уже офлайн в нашем магазине Читая Город. На Конечно, с удовольствием. Ждем новых книжных проектов. И Спасибо. удачи вам. До новых встреч. До Всем пока-пока. Всего хорошего.